Отколовшийся ледник Ларсенце в Антарктиде, по словам Джо Мерчант, доктора наук по микробиологии, открыл доступ к древним живым организмам, которые были заперты под льдом на протяжении 120 тысяч лет. Ученые еще не знают, какие находки будут обнаружены и как это может изменить официальные представления о прошлом нашей планеты. Исследования, проведенные при отколе ледников Ларсен-А и Ларсен-Б, показали, что на шельфе экосистемы имеют схожесть с экосистемами, расположенными на больших глубинах океанов. Но что откроется после подробного изучения места откола ледника Ларсен-С, миру предстоит узнать в 2018 и 2019 годах. Именно в это время британская антарктическая экспедиция BAS готовится отправить исследовательское судно. Как говорится в докладе ученых Алатра-Наука о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, объединив научный потенциал мирового общества, можно ускорить изучение стратегически важной для выживания человечества науки, исконной физики Алатра, открывающей многогранные перспективы в науках, дарующей победу над любой болезнью. Возможность получения необходимой энергии буквально из воздуха, продовольствия и воды, из простого соединения элементарных частиц. А в ближайшей перспективе – создание любых живых и неживых объектов, что уже сегодня подтверждает ряд успешных экспериментов в этой области. Это в корне изменит отношение каждого человека к самому смыслу своей жизни приведет к пониманию наиболее рационального ее использования для своего духовно-нравственного преображения. Это даст возможность человеку уделить больше времени духовному самосовершенствованию, истинному смыслу жизни. Это обеспечит каждого всем жизненно необходимым, освободит от положения пожизненного раба системы, зацикливающей человека на постоянной борьбе за средства к существованию. Каждый человек способен помочь в этом деле и донести данную информацию до своего окружения. Нужно ускорить процессы оповещения населения мира и его объединения уже сегодня, чтобы успеть принять меры до того, как природные катаклизмы наберут силу и войдут в точку необратимости. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.